Привет друзья, продолжаем поиски Вчера на них ушел целый день, но в холостую Сегодня с утра, точнее даже еще ночью Глубокой ночью нашел довольно интересный анонс В принципе, цена далеко не фонтан Но повторяю, выхода особого нет Потому что человек торопится, не на чем ему ездить на работу И ждать просто не может Поэтому интернет отпадает Точнее, интернет в рамках частных объявлений Приходится нам прибегать к помощи коллег-перекупов. Только тех, кто занимается этим под грифом профессионал. То есть держит парковки. Так вот, нашел Hyundai или Hyundai, как правильно. По-моему, так и так, просто в разной транскрипции. Hyundai Santa Fe. За, в принципе, не то чтобы высокую, ну, скажем так, вышивночную цену по телефону. Это оказалось, кстати, соотечественник По телефону согласился вам поторговаться Так что поедем посмотрим Что эта машина все представляет На самом деле очень тревожно мне очень, Не то что боязно, но нервничаю честно говоря Как всегда это происходит, когда выбираешь машины для близких То есть это не то случай, когда машина уйдет С глаз долой и ты ее больше не увидишь Человек будет на ней ездить Это мой товарищ Который мне доверяет И поэтому его ожидания подвести ни в коем случае нельзя Поедем посмотрим Внимательно сделаем диагностику Взял с собой сканер И если машина на самом деле Живая и достойная, то возьмем ее Сходу палит камера I want just to just stay Мертвое сцепление. Вот она. Вот где собака порылась. Вот так вот. Конечно машина неплохая, но дорого. 400 Можно в принципе еще уронить, но смысла нет, ее максимальная цена. Ну, в моем понимании, 3,5 тысячи. Может быть, 3,800. Но никак не 400 Так что она не для нас. Поехали дальше. Бой продолжается. Обломались на одном варианте. Сейчас сходу вышел другой. Land Rover с маленьким километражом. Вот, довольно дорого. По телефону сбили цену. Сейчас на месяц надо тоже будет уронить. Может быть, реально есть Смысл. Уже темнеет, но сегодня машину покупать не будем, просто посмотрим Потому что не то чтобы супер высокая цена, но далеко не копеечная 5000 евро серьезные деньги, поэтому рисковать нельзя Почему мы едем сегодня? Потому что э, завтра день очень четко очерчен уже И лишние поездки просто все планы поломают Нужно съездить несколько гаражей, которые мы знаем у них цены, конечно, самые лучшие, но машины хорошие Поэтому любая лишняя поездка, она перепутает все карты И мы не успеем завтра сделать то, что планируем Поэтому сегодня так вот поедем, предварительно посмотрим Это перекупщик, по-моему, из местных, что удивительно Таких немного на самом деле, я встречал только двоих или троих за все свое время За то время, пока покупаю машины То есть бельгиец, судя по голосу, акцента нет вообще ну, как бы это, в принципе, не особо-то и важно для нас. Главное, что машина была хорошая. Потому что тут у нас не стоит цель выиграть, заработать, а стоит просто цель найти хорошую машину. Задача архиважная, потому что, я повторяю, если вот так вот машину знакомому купить плохую, это может просто использовать ваши отношения. Поэтому я ни копейки с него не беру. И только поэтому я вообще, в принципе, людей денег нельзя не тот случай, когда можешь сделать добро, а оно еще тебе вернется местом. Есть, как бы, тут такой принцип не навреди, есть, ни в коем случае нельзя э, промахнуться, надо все сделать правильно. Плюс ко всему, смотрите, как все усложняется, темнеет, и еще дождь пошел. Ха -ха. А эта машина не на запчасти, надо быть очень осторожным, потому что клиент заряженный с деньгами в кармане, если вцепиться в машину, так что не оторвешь потом, могут проблемы нарисоваться. Сейчас надо как-то ему его заставить, уехать оттуда, потому что он заряжен на покупку. Каждый день мне говорит, меня скоро с работы уволят, пропускает там, от того, что машин нету. Я стану безработным, давай найдем. Короче, вот такое вот безобразие нельзя делать, ни в коем случае. Что? <связи> pas prévu <rire> un coup de polish sur le moteur. C'est le BM non C'est un système BM oui. Avec euh, une, une chaîne, pas de courroie. C'est combien un kilowatt 83 Ou ouais. 90 C'est comme la, la BM série 3. Ouais. 320. Ouais, ouais, ouais. Il a pas de régulateur Non. Il a pas de régulateur de vitesse Non, vitesse. Вот, сильно, крашено. Точнее, не очень сильно крашено. вот, вот, оно. Здесь было вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот он вот 6 семь30 вот здесь здесь поклевка здесь краска здесь тоже Облил полировали, коробка автомат, красота. А, се ль сиен бойд, се Что Et les boîtes ne boîte frappe pas, ne fait rien. frappe pas tout non, tout. non, non, non. Si on peut l'essayer, il euh, n'y a pas de problème. Avec. Et comment on va essayer Parce que acheter les boîtes sans essayer, c'est dur. Ouais, on hein On peut bouger la Mercedes, ne pas fait. Ici, sur place, pas il faut sortir sur l'autoroute pour vérifier comment elle marche. Ici, sur la route, euh... Ah, il y a un numéro et les plaques euh... On peut essayer Allez-y, on va essayer, parce que sinon on... on ouais, J'ai J'ai Смотрите какое состояние. qui a toujours été entrepreneur par des Je vous dis, c'est des retraités qui ont roulé à la c'est dur aux personnes quand ils viennent et puis qu'ils disent, ils jouaient 89 000 km à l'année de 2003, ah, comment ça se fait, on n'a pas Non, c'est parce que, comme ils ont refait sûrement une, une aile, euh, peut-être qu'il euh, y a un accident, et il y a un entéral voilà. qui était rependre, un complet. Si y avait un accident, ça ne doit pas être... Euh... Super grave, hein, ce qu'ils ont eu, parce que ouais, c'est ça le problème. C'est peut-être pas. C'est pour ça que Zagay, parle de suspension, c'est parce que obligatoirement, il euh, y a, a peut-être eu un choc. Ouais. Mais si elle, si elle a eu un, un choc, c'est pas, c'est pas énorme, hein, parce qu'on le verrait, même on le verrait ouais. ici. Hein. Au niveau, ouais. au, au niveau. Je regardais en bas. Normalement, c'est. Ouais. On le voit au niveau du chassis. Ouais, ouais a été retiré ou pas. Ah oui. Oui, si le, le châssis a été retressé, on le voit. Hein. On voit à l'attente a été retiré. Euh... Le pot est sec, c'est ça qui est important aussi. Si le pot est mouillé, ça veut dire qu'il a été menacé. Oui. Oh, je suis me coupé les machines. Подробно в следующем видео. Всем всего доброго. Пока. Итак, проверили документы, убедились, ну или постарались убедиться максимально в том, что с ними все в порядке и переходим к осмотру самой машины.